На телеканале УТР Новости в студии Космина. Здравствуйте. 14-й чемпионат Европы по футболу завершился. Спортивный праздник длился почти весь июнь. А с 1 июля столичная НСК Олимпийский принял решающий матч турнира. Обладателем Кубка Андрей Делане стала сборная Испании. Ворота команды Италии футболистам удалось забить 4 гола, не пропустив ни одного мяча соперника. 4:0 ноли сборная Испании подтвердила свой титул чемпиона Европы. Впервые в истории турнира команде удалось выиграть второй чемпионат подряд. Финальная часть чемпионата Европы по футболу 2012 года состоялась успешно. Так считает президент Украины Виктор Янукович. По его словам, чемпионат прошел на волне позитива, а инфраструктура, созданная под Евро-2012, еще долго прослужит Украине, считает глава государства. Высокопоставленные иностранные гости тоже положительно высказались о футбольном празднике. Подробности об этом в сюжете моих коллег. Настроение болельщиков – это зеркальное отражение всего чемпионата, считает президент Украины Виктор Янукович. По его словам, любителям футбола удалось получить положительный заряд эмоций на нынешнем чемпионате Европы. Кроме того, подготовленная к Евро-2012 инфраструктура, безусловно, будет активно использоваться в дальнейшем, убежден Виктор Янукович. Для нас это, во-первых, была большая честь и огромная ответственность. И во время чемпионата мы, конечно, убедились, что болельщики, которые приехали со всех стран Европы, не только Европы, со всего мира, они получили положительный заряд эмоций. Первое. Второе. Они увидели, что Украина – это современное европейское государство, и здесь живет очень... Доброжелательный народ. Высоко оценили проведение турнира и высокопоставленные гости из других стран. В частности, президент Таджикистана Мамали Рахмон отметил, что Украина кардинально преобразилась в ходе подготовки к турниру, а на чемпионате показала высокий класс проведения мировых спортивных событий. Я за полгода сравнивал то, что было 6 месяцев назад. Киев, городе и сейчас. Мы вчера с мы обсуждали, все были согласны с такими мнениями. Украина показала очень высокий уровень организованности, мобильности. Действительно, очень, я бы сказал, развитая страны, которая может провести таких мировых спортивных мероприятий. Президент Армении Серж Сарксян тоже отметил перемены к лучшему в столице и поздравил главу украинского государства с успехом на чемпионате. Удалось Киев привести в порядок. Сейчас очень хороший город. Поэтому благодарю вас и на самом деле поздравляю вас. Российская официальная делегация под руководством главы администрации президента также не оставила Виктора Януковича без поздравлений. Фикатурку, Дипломаты заметили, что России есть чему поучиться у по Украины, последняя... поскольку Федерации предстоит провести 21-й чемпионат мира по футболу в 2018 году. Хочу вас поздравить действительно с прекрасной организацией и достойным завершением чемпионата Европы по футболу. Я вчера был на стадионе, вот воспользовался случаем, Конечно, обстановка очень праздничная, такая радостная. И честно вам скажу, россиянам есть чем теперь поучиться у вас. У нас еще шесть лет до чемпионата мира. Болельщики, которые посетили Украину, остались довольны турниром и почувствовали себя частью большого праздника, считает вице-премьер министр министра инфраструктуры Борис Колесников. Он подчеркнул, что практически не слышал негативных отзывов об Украине и турнире. А самое главное, что мировая пресса просто в восторге от спортивного праздника. Напомним, по статистике Уефа нынешний чемпионат Европы по футболу забрал рекордную аудиторию около 1,3 и миллионов зрителей. А на подготовку чемпионата в Украине потратили 5,5 миллиарда евро. Анна Золотаревич, Новости Утр. Украинцам следует поддерживать тот уровень гостеприимства, который был задан во время Евро-2012. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с лучшими волонтерами чемпионата. Он поблагодарил добровольцев за бескорыстную работу и отметил, что благодаря их вежливости, тактичности и умению находить общий язык, Украине удалось произвести положительные впечатления на иностранных гостей. Лучшие волонтеры получили от украинского премьера почетные грамоты и награды. Вы не строили дороги, да? асфальт не укладывали, бетон не месили, но вы делали очень важное дело. Вы создавали репутацию нашей страны от вашей вежливости, предупредительности, сообразительности, тактичности, умения находить общий язык. И сложилась оценка нашей страны, которую наши гости высказывают в средствах массовой информации. Они говорят, что мы увидели совсем другую страну, мы читали одно, приехали, увидели совершенно другое. Да? Украина планирует поднять вопрос относительно возникновения проблем в сфере товарооборота с Россией. Эту тему затронут 12 июля в ходе заседания Межгосударственной комиссии, заявил премьер-министр Николай Азаров в ходе встречи с главой администрации президента России Сергеем Ивановым. Украинский премьер подчеркнул, что правительство активно готовится к заседанию комиссии, а также отметил, что проблему следует обсудить и на президентском уровне. Мы об этом говорили и значит, с Дмитрием Анатольевичем, договорились о создании таких оперативных рабочих групп, по рассмотрению всех так сказать, вопросов. И я думаю, что эта тема должна прозвучать и на встрече, Чрезвычайно в Украине стартовала вступительная кампания «2012». Сегодня все высшие учебные заведения страны начали прием документов от абитуриентов. Заявку можно подать в интернете и там же в режиме онлайн просмотреть рейтинг поступающих. Далее все традиционно. Выбрать придется не больше пяти вузов и не более трех направлений. В этом году компания ожидает 400 тысяч абитуриентов. Это почти вдвое больше, чем в прошлом. Поэтому и отбор будет более суровый. Принимать документы комиссии будут до конца месяца. А у тех, кому еще предстоит сдавать дополнительные экзамены в вузах, есть время до 20 июля. В профильном министерстве надеется, что нынешнее нововведение, электронный формат поступления, поможет избежать множества нарушений. В «Феодосии» состоялся открытый турнир по мотогонкам. Состязания собрали на трассе Челноковского около ста спортсменов, множество зрителей и звездных гостей. Гонщики от 6 до 62 лет соревновались на пяти видах мототранспорта. Трасса удивила высокими скоростями и свойственными байкерам духом свободы. Даже дождь, который начался перед финальным заездом, только добавил азарта. Больше в сюжете моих коллег. За последние несколько лет в Феодосии начали возрождаться мотогонки. Группа поддержки сияла спортивными звездами. К примеру, в числе болельщиков был самый сильный человек планеты по версиям 2004 и 2007 годов Василий Дерастюк. Впрочем, для проведения турнира на этот раз усилия объединили не только городские активисты и мэри, но также и социальный центр Юлии Левочкиной. На нее мотоцикл – это драйв и свобода. На нем народный депутат Украины и приехала на соревнования. На трассе чувствуется здесь, везде, вокруг чувствуется радость, такое настроение, энергия. Я рада, что... Успели, но в такие короткие строки, месяц от идеи до реализации. Уже сегодня мы проводим соревнования. Ребята гоняют, прыгают ну, в восторг. Просто чудесно. Пеодосийский турнир дал путевку в спортивную жизнь самым младшим участникам соревнования – шести-семилетним гонщикам. Их первый старт усложнила грязь, попадающая в колеса, а также неожиданное участие четвероногого болельщика. Но искренняя поддержка горожан помогла каждому из них пересечь финишную линию. Самым сложным – Эта акция, которая происходит, она именно в поддержку спортсменов. Это самое главное. Дети, которые занимаются спортом, они не брошены на произвол судьбы, они не находятся на улице. Поэтому все, что касается помощи детям и спортсменам, мы всегда поддерживаем. Церемония награждения проходила по традиционной брызги шампанского. Кроме призеров и победителей турнира, были награждены спортсмены, благодаря которым состоялось само мероприятие. Специальный приз социального центра Юлии Левочкиной вручили ветерану спорта жителю Феодосии Игорю Непомнящему. Поддержка Центра инициатив Феодосийцев позволила горожанам выдвинуть кандидатуру Юлии Левочкиной на будущие парламентские выборы. Под руководством депутата была оказана помощь в организации мотокросса и сбережении исторических сооружений, а также масштабные проекты. Например, законопроект относительно приоритетных территорий для развития Феодосии. Большая Феодосия имеет возможность ну, поддержать бороться и побороться э, и выбрать такого депутата Украины. Ну, мне, как руководителю городу, которую люди доверили, ну, лучшей поддержки и большей поддержки просто не может быть. Праздник спорта Феодосии завершился музыкальным сюрпризом для всех участников турнира. Перед своими земляками выступила народная артистка России Валентина Легкостук. Анна Касминакса на Чужих новости УТР. Это все новости на этот час. Смотрите телеканал УТР.